Всем привет, новая раздача на платформе Galaxy, NFT от Movex и SUE. Они объявили о партнерстве и создали свою картинку в сети Polygon. Какое количество NFT выпустили неизвестно, может быть где-то мелькает эта информация в социальных сетях, не смотрел. Для получения нам необходимо выполнить несколько заданий. Подписаться на два дискорда, два твиттера и лайк ретвит двух постов. Нажали, открылся пост, поставили лайк, сразу сделали ретвит, вернули сюда, два раза верфи. То же самое с другим постом. Все задания выполнены, кнопка становится активной, жмем, тут появится информация о транзакции и NFT заклеймили. Еще раз, без комиссии. Ссылка на пост в телеграм-канале а на телеграм в описании под видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.